Давайте подведем итоги. Мы с вами вошли сейчас в открытие воздуха, принимайте его. Воздух это информация, это звук, это слово, это песня. Очищайте себя, ритуалы очищения нужны. Здесь напоминаю, вы выполняете двойную функцию, вы и народ, но вы и волх, вы и друид. Народ, племя, это ваше тело, ваша семья, ваш дом, это все за что вы несете ответственность. А друид и волк это ваш ментал, это ваши мысли, которые принимают первыми информацию из других миров и понимают, что нужно делать, чтобы я и моя семья были живы и здоровы, чтобы, что нужно не делать, чтобы я и моя семья были живы и здоровы. Поэтому чистота, уборка, сегодня вымыть себя просто вот до, до, до скрипа, чтобы настолько все было чисто. По возможности, в ближайшее время и свое жилище. Поменяйте постельное белье, это тоже очень ритуально и символично будет, как, как чистота для матери, условия, при условии того, что матерью в данном случае является ваше тело. Ведь эта земля подарила вам это тело, значит вы кусочек ее плоти, отнеситесь к нему с тем же почтением, уважением, как вы отнеслись бы к ее телу. Чистота, ритуальное очищение, молоко. Ваше здоровье. Мы пьем молоко в этот день хотя бы немного. Это тоже символ чистоты и символ доверия. Мы питаемся первыми плодами этого года, первые плоды это молоко. Понятно, что они не от собственных овец, понятно, что они не от первого окота, это не имеет сейчас значения. Одно а молоко согретое огнем свечей имболка. Можно добавить ложку меда, можно возблагодарить землю за ее дары. Мы должны научиться относиться к благодарностью к тому, что она нам дает, мы разучились это делать. В течение этих восьми праздников, начиная с сегодняшнего, мне очень хочется надеяться, что мы с вами восстановим в памяти это древнее знание. И немножко по-другому сформируем себе мировоззрение, ведь мы очень сильно заинтересованы, чтобы на новом движке, который построен на язычески правильных и выверенных взаимоотношениях, мы не были лишними, мы должны стать своими. А если так получится, то у нас получится и все остальное и все наши мечты и все наши намерения. В этом году, на этом празднике мы не ставим себе целей, мы лишь принимаем информацию, чтобы потом на базе этой информации правильно себе поставить цели. Цели мы будем ставить немножко позже. Цели могут поставить себе, позволить себе поставить просто люди. Но если мы выбрали такую роль и человека, и мага одновременно, мы должны немножко забыть про человеческое и больше сконцентрироваться на магическом. а магия сейчас пока, это ответственность. Ответственность того, кто идет по светлому пути. Понятно, что кто то идет по темному пути, там другая ответственность, но не перед людьми. Но раз мы живем среди людей, значит мы условно предполагаем, что это светлый путь, который мы сейчас ритуально проходим. Более подробно я вам об этом пути расскажу, когда мы будем проходить кельтов, там все очень подробно расскажу. Пока вот просто общая информация. И вот на этом пути очень высока ответственность за свое племя. Сейчас на воздухе попробуйте прежде всего осознать, а мое племя это кто? За кого я буду нести ответственность? Вот то, то и мое племя, так рассуждает ведун, дру, друид, волх. Не гипотетически нация, не гипотетический мой народ, это очень гипотетически, да, не мои сограждане, это совсем гипотетически, а вот реально, за кого я несу ответственность, ну за себя однозначно, а еще. И вот это и есть ваш народ, это ваша сторона, которую вы будете оберегать, защищать, это ваша семья, возможно, ваше сообщество, да, ну Кровники, некровники, не имеет значения, это те, за кого вы несете ответственность. Наверное, вот сейчас на имбулке самое время задать себе этот вопрос и поймать тот воздух, который предназначен для вас и для вашего племени, настоящего племени, а не какое-то умозрительное слово, которое возможно к вам не имеет никакого отношения. Может быть кто-то скажет, это негуманное, это варварство, может быть. но Давайте начнем с малого, давайте начнем, ну, научимся нести ответственность за себя и тех, кто от нас зависит, а потом уже может быть и за все остальное. У нас обязательно получится, у нас впереди длинный интереснейший путь преобразования себя не метафизически как-то, а в реальных действиях, в реальных поступках, в реальных результатах. Ловите свой ветер, ловите его имя Изучайте природу, слушайте птиц, потому что все есть суть одно. Нам здесь жить, а если нам здесь жить, мы должны это научиться делать правильно. Коллеги, я поздравляю вас с символком, я поздравляю вас с первым нашим праздником. Теперь все будет по-другому, теперь все будет хорошо. Встретимся на остров. Всего доброго.